Да, как-то глубоко. Слушай, меня уносит. А. Ладно. что сходить с тобой? Сходить с тобой? А? Сходить с тобой? Не Ага. Веди меня, Иван Сусанин. Да что-то мне страшно, мамочка. Слушай, что-то... Ты еще не набрал? Да что-то смотрю на тебя, и мне уже боязно. О, это этот крот нарыл. Нет, нет, нет, нет. Вот мы и на месте. Сбор кленового сока процессе. Алексей там ходит, сливает наши точки, такая росица вся к небу устремленная.